Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский тяжелый танк 10 уровня ИС-4 Карта Париж Ну а в танке у нас сам Рэд Батлер Ну так, так Зовут игрока Который у нас данным, Данной машины управляет Кто не в курсе, по-моему это Актер, если самая запоминающаяся роль такая Ну вот сейчас вот Дай бог, что на ум придет. Ну, не знаю, мне кажется, это законопослушный гражданин, по-моему. <звы> Уже второй раз Рету Батлеру удается нанести урон. Противники решили здесь поддавить. Пошел вперед кранваген, Е75-й. ИС-4 ромбиком выезжает, делает выстрел, но в такой ситуации кранвагону его пробить, конечно, будет крайне проблематично Счет уже становится 2-0 Да, вот ставит на гуслю ИС-4, в ответ еще пробитие на 440 Еще один раз танкует В борт под таким углом ИС-4 не пробивается даже голдой Не надо и пытаться у меня на этом танке отыграно достаточное количество боев, чтобы понимать, куда, куда его можно пробить и куда нет. Вот. В, в НЛД он пробивается. Ну, не то чтобы без проблем, да. Но если стоит прямо, то шьется. Надо делать, конечно, угол. Ну и крыша, да. Никто, ни, никто не забудет про картонную крышу. По-моему, про нее уже все знают. И как бы сам, да, когда ты против ИСА 4 Не пытался ее выцеливать, все летит мимо Но когда ты сам на ИСА четвертом Тебе в эту крышу залетает Все что можно Есть там удается Как-то в лючок выцелить Счет 2-3, противник уже Вышел вперед, да, преимущество Команда потеряла, был счет 2-0 да, обидно получать, конечно, пробитие от восьмого уровня. Ну вот тут небольшой угол сделай, ВКшка, ну, но стопудово там никак не пробьет. Сколько у него там у ВКшки, если я не ошибаюсь? Где-то 220, по-моему, бронепробития базовым снарядом. Я вообще, если честно, удивлен, что он вообще умудрился пробить и А4. Он здесь уже... Сзади гости подтянулись. Пантера, кранвагон... Ну, одним меньше, и опять команда впереди. Счет 5-4. Ну и обратным ромбом можно, конечно, потанковать на ИС-4. Борта позволяют. Готов, кранвагон. Счет 6-5. 6-6, тут же противники сравнивают счет. И еще минус 2 союзника. Уже 6-8. Четвертый что-то сначала сюда побежал, потом подумал, развернулся, обратно побежал. Хотя я не вижу, да, здесь смысла бросать фланг. Здесь нет такого прям подавляющего преимущества противников. Здесь есть возможность спрятаться за тушкой союзника. Как раз хорошо позволяет спрятать корпус танка, но... Да, <laughs> слишком высоковато. Отыгрывать неудобно, конечно. Справа. Только я хотел сказать, справа еще союзники держатся. Ну. <с> как бац, минус раз, два. Ну и, по-моему, стервы сейчас там. И Якфандер то тоже отправится все в ангар. Да, неудобно. Он тут и стволом мешает. Ну, там была возможность выцелить люк, но не удается пробить. Да еще и по чифтейну попасть не получается. Счет 7-13. Ну, 50 ТП, молодец, уничтожил Чифа. Чиф весьма грозный и опасный противник. Эх, сейчас бы вафлю загуслить бы, но, конечно, не факт, что у него ремка на КД. Скорее всего, не на КД, потому что у него был полный, по-моему, запас прочности. Она еще в бою толком не участвовала. Готов АМХ. Сейчас отстающие противники начнут подтягиваться. Надо как-то с вафлей разбираться. Кстати, у Иса 4 остается уже крайне мало снарядов. 8 штук всего танкует от бата. Да, даже золотом пробить не может. Ну вот, один раз все-таки удалось. И все, и давай, вали в ангар. Что делает вафля? <с> Я думал, сейчас разобьется. Такой был прыжок. Но нет, вафля там как-то бац, и все нормально. Что это за урон был на 271 единицу, вообще непонятно. Я даже не заметил, каким снарядом интересно и, и стрелял. Но если только фугасом просто пробить не получилось, да, потому что базовым или золотым 271 ну никак не может вылететь. Есть пробитие объект 704 Туда ехать, конечно, опасно Вот Вафля, где Вафля? Пока есть четвертый МКД Вафля могла, могла бы что-то сделать Но Вафля опаздывает, не пробивает И отправляется в ангар следом за 704 -м. В запасе 500... 87 единиц прочности. Два снаряда. И неизвестно, сколько прочности у оставшихся противников. Ну, арта, ладно, понятно. Там, если повезет, одного выстрела может хватить. Вот, сколько прочности у Т-28 прототип. Тем более машина тяжелая. Тараном ее будет убить. Добить, если что, да, проблематично. Тем более, если там топовое орудие, еще и с золотыми снарядами, к пробитию со 4 у него проблем особо не возникли. Ну и что остается делать в такой ситуации? До конца боя еще почти 7 минут. Ну, можно попробовать на базе засесть здесь в кустах и ждать, что противник сам к тебе приедет. Чем вот так? Мы мотаться, ездить его искать. И где кто? Ну, арта, если была повнимательнее, могла бы приглядеться и понять, где примерно ИС-4 засел. О, встает на захват. Да, проблемы. если еще один противник на захват встанет, то все пропало. ИС-4 просто не успеет сбить захват, поехать. Демс. Даже интересно стало, чем же это закончится. Вот, выезжает Т-28 прототип. Он шотный. Одного выстрела хватает. Готов, летит снаряд. Вовремя из 4 успевает отъехать. Сейчас борта сбила, захват и все. Ну, хотя из 4 на этой карте, мне кажется, мог бы успеть доехать до базы и сбить захват. Ну, если на случай, если сейчас борта сбила. А так, в принципе, зачем рисковать? Да, 20 секунд. Ну, у арты есть еще один шанс. Она может успеть еще отстреляться. И все-таки захват сбить. Не угадал. Все, это уже победа. <звы> Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.